сегодня у нас в рубрике буквоед, пиши, сокращай. Я довольно часто видел упоминания этой книги и очень как-то относился к ней поверхностно. Мне казалось, я по почитал о авторах, это давно было, и мне показалось, что это попытка монетизировать дополнительно свой труд. Ну знаете, как э, владелец авиакомпании пишет книгу про свою жизнь. Я не отнесся к этому серьезно и своего списка вычеркнул. И вот случилась какая история интересная, я пошел на тренинг по личной эффективности несколько месяцев назад и там был такой инструмент, значит, тренер дает ссылочку и надо было там, в аудитории сидело человек 20, наверное, нужно было написать книгу или несколько, книг, сейчас не вспомню, какая наиболее повлияла на вас как на эффективность. И неудивительно, ГТД Это Getting Things Done Дэвида аллина Получила там, по-моему, первое место Ну, это классика извечная То есть тут спорить даже не надо Но мое удивление было в том, что Пиши, сокращай, было на втором месте Я никак не мог сопоставить Собственно говоря, что происходит Автор тоже упомянул, что это Скорее всего, немножко про другое И давайте посмотрим Про что по другое вот здесь Авторы книги Ильяхов и Сарычева пишут о инфостиле, своеобразном методе изложения информации. Свою книгу они разделили на три большие части. В оглавлении они выглядят как отжать воду, донести мысль и рассказать о себе. Первое это про слова, они описывают какие слова паразиты, какие лишние, какие стыковочные, вводные ну и так далее. Там целая классификация слов, которые стоило бы из текста убрать. И каким образом сделать свой текст более динамичным. То есть добавить там действия, источник этого действия и так далее. Вторая же часть это уже про содержание. Про предложение, абзацы и разделение текста на модули. Каким каждое предложение должно иметь законченную мысль. Каждый абзац должен иметь свою цель. Каждый модуль должен рассказать о каком-то разделе. Это про то, каким образом структурировать конкретные абзацы и конкретные разделы книги. А вот в третьей части начинаются уже некоторые практические примеры. Часть текста посвящена рекламе. Таким образом рекламировать а, какие-то продукты, услуги а, и, и так далее. На самом деле примеров по книге очень много. Вся книга построена на примерах. Каждая тема. Имеет какой-то пример, который с ней связан. И в третьей части не исключение. После рекламы начинают рассказывать о том, как преподнести информацию о себе. При этом авторы не делят разницы между рассказом о себе или о компании. Все это под одними и теми же принципами. И еще большая часть подразумевается под поиском, кандидатов и ответов на какие-то вакансии. Очень много примеров, как описание вакансии, какая нужна, так и примеров отклика на эту вакансию. И здесь речь не о резюме. Резюме сейчас заполняется на многих сервисах стандартно, и там не требуется особых ущерений, а именно сопроводительного текста и письма конкретной вакансии. И очень много примеров, там буквально около десятка страниц посвящено этой теме. Основной месседж в этой книге, который я для себя извлекаю, это забота о читающем в том смысле, что нужно понимать, для кого вы пишете, зачем вы пишете, и от этого будет содержаться контекст того, что вы будете наполнять. Хорошим примером есть несколько страниц, посвященные, в том числе, корпоративной переписке. Это бич очень многих компаний, и наша, наверное, в том числе и не исключение. Потому что э, часто, когда пишешь, даже сам когда пишешь письмо, забываешь человека ввести в нужный контекст. Добавить нужных ссылок, чтобы человек потом не стал где-то в корпоративных вики. Добавить вопросы, которые ты ждешь. Выбрать правильную структуру, какие предпосылки. И очень часто тексты получаются либо... Сухими и недостаточно непонятно, что на основании них делать. Я тоже частенько грешу этой вещью, очень кратко описывая какие-то и потом сотрудники дешифруют мои послания, что же нужно сделать. Вот. Либо непонятно, что должно быть на выходе, и очень запутанный контекст. Самое интересное, что здесь, знаете, как фильм о фильме, так это книга построена на принципах этой же книги. Здесь Каждый разворот посвящен какой-то теме. Один или там, несколько, два-три разворота наполнен примерами, структурой. И все сделано ровно так, как это описывается. То есть все принципы, которые в самой книге описаны, естественно соблюдены в этой книге. Для меня она стала на самом деле огромнейшим открытием. Я открыл много вообще ошибок в своем тексте. Я, в принципе, плохой писатель, и плохо работаю с текстом, не больше математика и мир точных наук. И поэтому я был удивлен, насколько это поддается в том числе определенным правилам. Как можно изначальный текст довести до идеала, привести его к абсолютно читаемому виду, каким это сделает, собственно говоря, интересным его для читателя. И это и есть забота о читающем. Правда, тут есть и побочные эффекты. Вы начнете видеть, во-первых, плохие не только свои тексты, но и чужие тексты. И поэтому так называемый, уж извините за выражение, говно-контент вы сразу будете идентифицировать. Потому что если в нем нет содержания и пишет он, пишется он просто для того, чтобы привлечь к какой-то теме внимание, его становится очень хорошо видно. При этом нужно понимать, что стилей множество да это не для написания романа хотя принципы тоже используются я для... сейчас вижу что в работе это очень важно то есть сам инфостиль он очень подходит для то в принципе подходит наверное для всех кто пишет но он обязательно должен использоваться для работы в переписке в статьях, если вы пытаетесь донести, в том числе каких-то там научных или рекламных. Насколько я знаю, в некоторых школах в обязательном порядке для тех, кто занимается версткой и контентом на сайтах, учат, собственно говоря, тому, что здесь пишется. И я сильно сожалею, что у нас не появилось в регламентах наших контентчиков обязательного прочтения книги. Мало того, вот тут ссылочка есть на главред, сервис, в котором вы можете вставить свой текст, и он вам покажет, где ваш текст не соответствует правилам, которые написаны. Очень удивительно некоторые вещи можно перефразировать в своих уже написанных текстах. Теперь, когда видишь, в чем проблематика твоего текста, и понимаешь, что лежало в основе этой проблематики, стало читать тяжелее некоторые вещи, хочется взять, переписать практически все, что есть в компании. На сайте все статьи коммерческие предложения, там, тексты какие-то, которые мы передаем в наших инструкциях. То есть все, что связано с текстом, хочется изменить. По всей книжке вот каждый этот разворот, он заканчивается обычной рамкой, основным месседжем. То есть, пишите главное там, или там, используйте то-то, не пишите того-то и так далее. И первый и последний раздел начинается с одного и того же месседжа. Смысл важнее слов. Слова, при всем том, что книга про слова, слова это лишь инструмент отображения смысла. Чтобы придать какому-то тексту смысл, надо его продумать, обдумать. И главное, кому адресован этот текст. Поэтому и начало, и завершение книжки ссылается на то, что текст вторичен правило можно использовать но если вы не поняли смысла для чего вы этого делаете, вы этого никогда не напишите еще в одной из глав было написано что иллюстрация сильнее текста или видео содержание и это очень классно отображено по ходу книги на протяжении всей книги от начала и до конца нас сопровождает комикс и эта история разворачивается прямо до самого конца и это в том числе Завлекает в чтение непосредственно сюжета Потому что очень интересно, что же дальше будет по результатам комикса Всего, там, по-моему, 28 разворотов Которые заканчиваются остросюжетной развязкой а, поимки главного злодея В конце приводится пример, каким образом этот комикс они делали на протяжении всего а, процесса создания всей книги Очень интересный прием Так, Арсений, а ну давай, иди сюда, садись, ближе, ближе садись, давай, пиши, пиши, пиши, все будем переписывать, сценарии, все будем переписывать, Сейчас тексты, пиши, пиши, сокращай. Сократил.